Процесс проращивания пшеницы в домашних условиях прост. Через пару раз вы сможете уверенно выполнять эту процедуру. На один раз достаточно одной чашки пшеницы. Вода используется двух видов. Просто фильтрованная водопроводная вода и вода обработанная дистиллятором. Промываем пшеницу просто фильтрованной водопроводной водой. Удаляем сор, испорченные зерна пшеницы, Эту процедуру повторяем 2-3 раза. Промываем пшеницу несколько раз в зависимости от загрязнения. Далее для проращивания используется дистиллированная вода. Вода обработанная дистиллятором. Вода наливается таким образом, чтобы верхний слой пшеницы не покрывался водой. В процессе дальнейшего проращивания пшеницу периодически... Перевертывать, перемешивать, для того, чтобы верхний слой, не покрытый водой, постоянно обновлялся, постоянно смачивался от воды, которая расположена ниже. Через 16-20 часов пшеница готова. Для создания условий повышенной влажности накрываем второй тарелкой, можно непрозрачной. Периодически надо перемешивать зерна для постоянного увлажнения верхнего слоя. Примерно через 16-20 часов зерна прорастают. Процесс проращивания следует прекратить, как только у основной массы зерен появятся проростки. Затем пророщенные зерна промыть и сложить в емкость для хранения. Хранить в холодильнике не более двух суток. Увеличение длины проростков более 3 мм значительно снижает пищевую ценность пророщенной пшеницы. Пророщенные зерна пшеницы добавляют в различные блюда, чаще в салаты, супы. Можно добавлять во вторые блюда. Можно приготовить лепешки из проростков. На сайте в разделе «Кулинария и здоровье» приведены рецепты приготовления некоторых блюд с проростками пшеницы. В следующем фрагменте показан способ получения молотых проростков. В молотом виде проростки более гармонично вписываются в любые блюда. В молотом виде проростки являются сырьем для приготовления лепешек. Воды в блендер надо налить так, чтобы уровень воды был ниже уровня зерен на толщину пальца, 1-2 см. В этом случае нормально работает блендер, а масса полученных молотых проростков получается консистенцией густой сметаны. Это удобно для добавления этой массы в салаты, супы и вторые блюда, а также удобно для приготовления лепешек из проростков. Полученную массу из молотых проростков лучше употребить сразу. Хранение этой массы нежелательно. Приготовление лепешек из проростков пшеницы. В фрагменте приготовления лепешек из проростков рецептура теста следующая. Молотые проростки две части, акара кара 1 часть. Акара это побочный продукт производства соевого молока. Более подробно об этом продукте далее. Сковорода с антипригарным покрытием. Это позволяет почти не добавлять масло. В следующем фрагменте приготовление первой пары лепешек показано в реальном времени. Обратите внимание на то, что поджаривание, как приготовки блинов, здесь не происходит. Масса подогревается, немного выпаривается вода и придается консистенция близкой привычному нам блину. К конечному продукту добавляется любое растительное масло. Употребляют лепешки в теплом виде с маслом и медом. Меда на одну порцию лепешек для человека 1 столовая ложка. Блюдо очень сытное, калорийное, содержит много активных пищевых компонентов. Хорошо подходит для употребления в холодное время года. Позволяет при легулярном потреблении довольно быстро прибавить массу тела и укрепить состояние организма. Это блюдо при регулярном его употреблении 2-3 раза в неделю в течение полугода способно значительно оздоровить многие системы организма. А за счет оптимального содержания микроэлементов проростки пшеницы благотворно влияют на обменные процессы в суставах всего тела и, в первую очередь, всех суставов, которые уже дают о себе знать болезненными ощущениями. Одно предупреждение, важное предупреждение, для того, чтобы регулярно питаться проростками пшеницы и блюдами, приготовленными на их основе, надо быть твердо уверенными в том, что зерно, приобретаемое для проращивания, не подвергалось химической обработке ядохимикатами против вредителей перед закладкой зерна на хранение. Проростки пшеницы О полезных свойствах проростков пшеницы слышали многие. В чем же их конкретная польза? В таблице, представленной на экране, указаны несколько продуктов из пшеницы и фрагменты их состава. Нижние две строки позволяют увидеть разницу в составе пшеничного зерна до проращивания и после. Оказывается, по сравнению с сухим зерном, в проростках количество витаминов и минералов увеличивается в 2-4 раза причем такое значительное обогащение проростков полезными веществами в течение короткого времени, от одних до двух суток прорастания семян, происходит без какого-либо вмешательства человека, исключительно за счет сил и возможностей природы. Обратите внимание, что все вещества проростков находятся в органическом состоянии и легки для усваивания.